Привет тебе, мой друг, с тобой на связи, как и всегда, я, дядька Ванька, и это очередной видосик по новой спеченной игре Blood Hunt. Многие начинающие игроки задаются вопросом Каким же персонажем лучше всего играть Лично я бы вам посоветовал Изначально пойти в соло режиме И опробовать каждый персонаж По отдельности Быть может вам зайдет совершенно иной персонаж Нежели мне Здесь как видите да, у нас 6 классов 6 персонажей У каждого есть свои способности Но некоторые немножко чем-то друг на друга Схожи по мере своего происхождения а Допустим Громила и Вандал Это практически да, у нас одного и того же клана Здесь у нас есть мужик есть девушка Носферату. а В Носферату у нас есть Диверсант И есть Проходимец Ну и в третьем клане у нас есть Тореадоры Собственно здесь у нас Муза И Искуситель Но в моем случае не буду томиться А просто скажу, что Самый лучший перс из всех Которые здесь у нас существуют Это, естественно, Диверсант И думаю, со мной согласятся Многие проигроки, которые уже отыгрывали Не единую э, сотую свою катку да? э, Чем данный перс Круто. Во-первых, ты всегда можешь с батла, да, с баталии, да, с перестрелки ливнуть. Если чувствуешь, что тебе уже Габела приходит, ты можешь просто-напросто воспользоваться своим перком. А, перк называется ⁇ У нас незаметный проход ⁇ ускоряешься и уходишь в тень и можешь на определенную дистанцию уйти в укрытие. Помимо этого, при нахождении, в положении сидя, без действия ты... Уходишь в инвиз, то есть в полный инвиз ты уходишь, тебя не видят враги. Ну и третий перк у нас ä, тоже пассивная тосточная бомба, ты ее кидаешь и со временем, когда только враг входит в зону действия мины, она срабатывает и активируется ядовитый газ. Самые имбовые навыки это невидимость. Многие, я думаю, в детстве мечтали быть невидимкой, поэтому как ни крути, данный персонаж один. Из лучших и сейчас я вам продемонстрирую, как же все-таки все это выглядит. Ну а перед началом демонстрации навыков я бы хотел попросить тебя прожать, Лукачанский, написать коммент по теме данного видеоролика. Ну и естественно тоже подписывайся с колокольчиком. Мне будет приятно. Также напиши в комментах, хотел ли бы ты увидеть гайд по остальным персонажам. Первый самый имбущий э, пассивный навык, который у нас с вами есть Это невидимость, которую мы можем с вами получить в любой момент Мы просто присаживаемся, не двигаемся и уходим в невидимость Также, также вы можете перемещаться, но на картах Как только вы встаете, инвиз исчезает Присели три секунды и ты невидимка. Основные наши навыки это на Q. Ускорение дает нам возможность уйти с батла, о котором я уже с вами только что говорил. Время перезарядки отображается около персонажа посередине внизу нашего с вами экрана. Ну и второй наш активный навык это естественно мины, которые мы с тобой можем где нам заблагорассудится Время перезарядки тоже также внизу 20 секунд, насколько я понимаю Вот, как только враг входит В зону действия мины Она срабатывает и происходит Вуаля Ядовитый газ, который Наносит урон. Если ты считаешь, что данный Видеоролик был тебе полезным, обязательно Напиши в комментариях, хотел ли бы ты увидеть Продолжение гайдов по персонажам Хотел ли бы ты увидеть их навыки Прежде чем пойдешь сам в бой. Хотел ли бы ты увидеть еще от меня видеороликов по данной игре? Все это я жду от тебя в комментариях. Ну, а с вами был на связи, как и всегда, я. Ваш детька Ванька. Прожимайте Лукачанский. Не забывайте про колокольчик. Не забывайте про подписку. Пока.